Всем привет! Сегодня будем готовить необычный супчик. Супчик будет без зажарки. Туда будет входить сосиски, плавленый сырок и замороженные овощи. На трехлитровую кастрюльку я беру такие две большие картошки, одна побольше, одна поменьше, и режу их кубиками. Кубики будут небольшие. Все, картошку я порезала и отправляю ее в кастрюлю. Вода у нас еще не закипела, но мы отправляем уже картошку. А когда вода закипит, мы отправим туда замороженные овощи. Отправляем в кастрюлю картошку. И ждем, пока все это дело закипит. Это очень удобный способ приготовления необычного супчика. Очень быстрый и очень вкусный. Смотрите, друзья, картошка у нас уже кипит минут 5. Сейчас я подсаливаю примерно вот такие полторы ложки, это кофейные ложечки, ложечка. Так. Вот такая красивая она с кубиками порезанная картошка плавает, варится. И на данном этапе я уже могу добавлять овощи. Это овощи с магазина, замороженные. Здесь морковка, есть перчик болгарский, кукурузка, стручковая фасоль и горох. Все, это я вот такую вот тарелочку высыпаю сюда, пиалочку. И пусть оно все вместе варится. Если у вас есть свои овощи замороженные сада, огорода, Добавляйте на свой вкус, какие вы хотите. А вот эта смесь идеально, Мне очень нравится. Для овощного супчика самое оно. Все. Пусть это все варится. И когда будет сварена картошка и овощи готовые, будем добавлять сосиски, будем добавлять плавленый сырочек и в конце я еще покрышу зелень. Ну вот, друзья, смотрите, супчик у нас практически готов. Картошка сварилась, овощи сварились. И вот такой вот цвет сейчас он имеет. И на данном этапе мы можем уже добавлять сосиски, дальше сырок и зелень. Смотрите, что я подготовила. Мы будем примерно 6 сосисок среднего такого размера. Будем чистить от кожуры и китать наш суп дальше я два сырка плавленных закину и покрышу зелень петрушка укроп и два зеленых лучка сосиски можно брать любые которые вам нравятся которые вы любите вот данном на сосиски даже вот видно что сыром как раз Такому супчику тоже подойдет. Так, можем закидывать. И пока у нас варятся сосиски, мы подготовим наш сырок порежем его небольшими кусочками нежный мягкий красивый и смотрите как только мы порезали сырок мы отправляем в наш суп сосискам сосиски уже раздулись практически сварились и сейчас мы это дело все будем мешать. И останется последний этап добавить зелень. Этому супу осталось вариться ровно 10 минут. Перемешиваем. Сырок наш вот так вот плавится. Кипящем супе теперь порежем зелень. Смотрите, друзья, срок. Плавленный уже практически растаял в супе и суп приобретает такой красивый молочный цвет необычный для супа да все высыпаем зелень М -м, как пахнет зелень красота перемешиваем делаем чуть-чуть тише огонь и оставляем ровно на 5 минут и наш суп готов смотрите какая красота минут прошло и смотрите какая красота получилась он у нас стал вообще молочного цвета все выключаем накрываю крышечкой и пусть еще Постоит, настоится. Смотрите, друзья, какой супчик. Белесенький, а вкусный. Очень рекомендую для разнообразия попробовать и такой суп. Все, спасибо за просмотр и приятного всем аппетита. Пока-пока.